В таком историческом месте в Кировауле. Можешь ты немножко рассказать, я так понимаю, вы сюда переехали, да, это вот пер первое место жительства после вашего села было? Ну, знаете, у нас, как и практически у всех сел в Дагестане, есть горные села, есть равнины. И вот когда наше село горное переехало сюда, нам дали, вот правительство дало вот этот, так скажем, участок на равнине и вот это Кироваул, наше селение так скажем, на равнине. У нас также есть горное селение, откуда мы родом, последние 600 лет у нас. Это селение Сильдицу Мадинского района. Ну, я родился здесь, так скажем, и здесь я вырос. Ну, отец был директором солхоза. У него высшее образование, бухучет, он заканчивал кооперативный университет в Полтавске. Закончил на отлично, так скажем, на красный диплом. С мозгами он, конечно, очень хорошо дружил, хотя многие его ассоциировали, больше считали как тренером, но я его считаю больше, чем тренер. Он был больше как, как наставник и тренер. И мы, Он начал с в зале, в общем, потом он у себя дома открыл зал, где я начал, соответственно, вообще, ну, где я родился и начал ходить. У нас дома зал туда ходили сельские ребята, тренировались. Потом 13 лет, 12-13 лет мы переехали в Махачкалу. Но ну, по-любому возвращаемся сюда, на родное место, в Киравалу. Приятно тебе вообще видеть, потому что мы сегодня вот ходили в школу, да, там, просто, не знаю, 50, может, даже 70 э, таких молодых ребят, э, там, абсолютно разного возраста. И, в, в принципе, я так понимаю, что это именно отец вот, <сёк> зародил это движение. Насколько ты, ты, в принципе, даже говорил, да, что хочешь закончить начатый отцом, вот можешь поподробно рассказать, что именно, как-то ты будешь продолжать развивать его начинание? Но мы продолжаем, мы до сих пор там работаем над какими-то моментами, все, что нужно, делаем. Конечно, приятно. Конечно, приятно. Очень вот все, вся наше селение там тренируется. Очень много детей, даже не хватает мест. На каждое место по 3-4 человека. Там, так скажем, отбор идет. И тренеру очень тяжело. Мы сейчас хотим еще один зал сделать селение, потому что молодежь больше и больше стала и тренироваться там в зале там больше 70 человек не помешается а там хотящих там желающих там человек 200-300 как минимум и будем продолжать там какие-то моменты какие-то условия делать еще один зал хотим здесь или не сделать как ты думаешь у скольки вот и из этих ребят есть потенциал чтобы стать тоже чемпионами и занимать самые высокие места по Ну, потенциал жизни? у многих может быть но как правило, показывает в статистике, когда человек 70, из них 5-6 человек выходит, там, может 10, кто добились более-менее каких-то результатов. А так, что именно должно быть у них? В первую очередь желание. Желание, э, дисциплина должна быть. Я думаю, больше, чем даже дисциплина, Сперва желание, должно, человек должен хотеть. А после того, как у него появится желание, он должен уже распределять свое время правильно и идти к этому как правило, из 60-70 человек такие 5 6 человек только бывает. Uh -huh. а, расскажи, эм, насколько вообще этот зал заменяет тебе АК, где ты обычно проводишь свою подготовку, потому что ну, видно, что э, в принципе не хуже да, уровень. И насколько приятно, что да, после стольких лет, в принципе, тебе не нужно ехать на какой-то край света, чтобы качественно подготовиться. Ну, давайте Это начнем том, с того, что уровне. такие условия у нас появились только, там, можно сказать, последний год-полтора. До этого, как такого таких условий не было. У нас всегда в зале были маты и одна груша, и там одна, одна душевая, там, на 60-70 человек. Это сейчас у нас какие-то возможности появились. Где-то что-то делаем, зал и, там, и так далее. Ну, АК – это вообще совсем <coughs> другое отношение, другой, э, другая система. И почему я туда уезжаю, в первую очередь, мне там поспокойнее тренироваться. Меня там никто не тревожит. Тренировки, дом, тренировки, дом. Здесь, в Дагестане, больше суета, семья, дети, там какие-то дела и так далее. И, э, ну, сейчас, когда уже более взрослый становишься, что нужно? Зал. Потренировался, пошел отдохнул, пошел, потренировался, пошел, отдохнул. Расскажи, насколько тебе тяжело вообще вот жизнь, жить жизнью простого человека? Ты как раз говоришь, что тут суета, да, все отвлекают. В какой момент ты вообще понял, что все, вот дороги назад нет, что, не знаю, ты, ты, ты не сможешь больше пойти, там, посмотреть кино, например? В какой момент ты понял, что популярность настолько уже скакнула, что Все дороги назад нет ну так там мне это никто не запрещает там сходить в кино там и так далее просто вот о, сама обстановка которая может царить там кинотеатре когда я прохожу зал кинозал она может напрягать потому что люди они же пожиратели энергии как говорится там человек приходит там дети подходят хотят сфоткаться потом с кем-то надо пообщаться кому-то надо привет передать на этой уходит. Там, каждому там, удели по минуте, там, по 30 секунд, там, человек что, подойдут, вот тебе и полтора-два часа. Так что кино я лучше дома смотрю. и ко мне могут, ну, никто не сможет подойти. Смогу и свою энергию сэкономить и время. Ты вообще думал когда-нибудь о том? Ну, спортсмены, они думают о какой-то высшей награде, да, будь это золотая медаль какая-то. Если мы, например, возьмем кино, там актеры это всегда вот с сопряжено со славой и так далее Ты когда-нибудь думал о том что э, ты станешь чемпионом и вот эта слава настигнет тебя Нет, у меня не было таких мыслей потому что на тот момент когда я смотрел это когда я так скажем, мечтал стать чемпионом на тот момент не было вот этих соцсетей инстаграма и так далее там, я даже помню, в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана приехал Федор Амилянин, только выиграл прайд и приехал участвовать тогда в тяжах, хорошие призы давали там машину, там деньги. Они с братом приехали, ну я-то их знал, но масса, так народ их особо не знал. И э, я на тот момент не понимал, что, что через там, 16 лет я могу стать чемпионом, там, и что э, будет так тяжело, да, так скажем. Но я думаю, что никто так не знал, потому что не было этих соцсетей, видео, YouTube, Instagram, из-за чего люди становятся популярными, из-за чего им становится еще тяжелее. Если раньше подходили, там просто автограф взять, да, там спросить, как дела сейчас проходит, там сфоткаться, кому-то привет, кому-то салант и так далее. Чуть-чуть потяжелее стало у звезд жизнь. Я себе такого, конечно, не представлял. А в какой момент ты понял, что люди смотрят на то, что ты пишешь, они к этому прислушиваются, что, можно сказать, твои социальные сети, да, это ну, одно из самых вообще крупных СМИ в мире, да? Бы были ли у тебя, может быть, такие ситуации, когда ты хотел что-то написать? Там, не знаю, может, уже написал даже и потом подумал, нет, наверное, наверное не стоит это писать. Да, ну, было таких, конечно, было. Может, я... расскажешь какие-то примеры? Ну, во-первых, я недооценивал Инстаграм как доход, как, как, так скажем, социальные сети для денег, да, так скажем, зарабатывания. На тот момент я не понимал, но какой-то момент мне сказали, ты знаешь, что у тебя столько подпишу, и ты можешь деньги зарабатывать, да. Но для меня это было чуть, так скажем, незнакомо. Но потом потихоньку мы так устроились, подстроились. В какой-то мере я там могу заработать деньги, в какой-то мере я там могу какое-то наставление сделать, поделиться своим опытом и так далее. Я думаю, что соцсети это хорошая вещь, если их использовать правильно. Если, она будет, если эти соцсети будут в руках, так скажем, невоспитанного и необразованного человека, это что очень опасная вещь тоже. Надо к этому очень аккуратно отнестись и относиться, потому что все, что снимается, все, что записывает сейчас камеры, они же как там, через 50 лет тоже это останется. Uh -huh. Мы что-то с такой с недооценкой к этому относится, но относимся, я считаю, что это очень опасная вещь. Но одновременно она может э, послужить тебе таким, в э, э, какой-то мере, такой полезной штукой. Uh -huh. а, можешь немножко рассказать, хотел бы вернуться назад, да, то есть последние несколько лет у тебя в карьере э, супер подъем, все успешно идет, но так было не всегда. А, я бы хотел поговорить немножко про два года, когда преследовали травмы, mm -hmm. да, и такой вот сложный период. Были ли у тебя мысли закончить mm -hmm. тогда? Ну, вот я хотел бы добавить, ты как сказал, так было не всегда, я точно так же уверен, и так не будет всегда, потому что каждый человек, он создан ограниченным, там, его зрение, его слух, его физические данные, там, во всем есть ограничения, в его умственном так скажем, умственных каких-то качествах. Везде есть ограничения. Так что вот как я стал чемпионом, точно так же я могу и перестать быть чемпионом. Потому что до меня же были чемпионы, они ушли. Сейчас я пришел, потом я уйду, потом другие придут. Так что к этому я с пониманием отношусь. Вот у меня какое-то время были травмы и конечно были какие-то мысли что поставить там и так далее потому что подряд шли операции операции операции я же не просто там травмировался мне приходилось делать операцию и потом реабилитировался вот эта реабилитация тоже очень много времени занимает там если мои соперники могли где-то свои навыки улучшать я просто восстанавливал свое здоровье но как про, этот показала практика и опыт я не избавил я еще лучше стал и если, там, я не знаю, эксперты, наверное, следят и видят, что после, до 2014, до ну, 2014 года, когда я с Дос Анисом подрался, это были 6 боев. И после того, как я после травмы вернулся, тоже у меня были 6 боев. Если эти 12 боев сравнить, вот по 6, до травмы и после травмы, какой я стал. После травмы я стал еще более доминирующим и стал больше заканчивать бои досрочно. И я улучшился во всех аспектах, как ударки, так и в партере, так и вольные, так и э, опыт у меня больше стал, и выносливость. Так что... Э, ну, и... То есть у тебя не было мысли, да, закончить? Мысли были, но я постоянно тренировался. Потому что это в какой-то степени мне снимает депрессию, я постоянно тренируюсь, мне нравится. И когда э, у меня не бывает тренировок, у меня, э, этот, как говорится, депресняк хапаю. Да? Я всю жизнь тренируюсь, и мне, чтобы... Хорошая энергетика была, чтобы у меня было настроение, я всегда должен тренироваться. Отец что говорил тогда? Помогал? Отец -то у момент? меня такой же был. Отец, отец у меня такой же был, он всегда тренировался. Его друзья даже, они всегда говорят, куда бы мы ни приехали, у него всегда с собой была сумка, он в первую очередь делал себе место поспать, второй вторую очередь он всегда искал зал, где можно потренироваться. Я думаю, что у меня это от него... И, например, в лечу, или там еще куда-то, там какие-то дела там и так далее, я в первую очередь всегда еще зал, чтобы были маты, чтобы был там, где можно было побегать, покачаться. Для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен, и как только я остановлю в своем развитии, там, это может плохо закончиться, в первую очередь, только для меня. Uh -huh. uh, все хорошо знали твоего отца, да, но uh, мало кто знает, про твое отцовство да у тебя трое детей а. вот ты можешь чуть-чуть я понимаю что там, ты не очень любишь на эту тему разговаривать и я считаю это правильно да но ты можешь немножко рассказать вот, какой ты как отец потому что это ну все же говорят что это кардинально меняет человека Ну, пока я не осознал какой я отец потому что они у меня маленькие, и пока я не знаю какой но я бы хотел чтобы я строгий был как правило, если родители строгие, у детей результат лучше будет. А, нельзя их баловать. Ну, как тебя изменило вообще вот, mm. то, что ты стал отцом? Что-то ну, в жизни вообще... вот, Нет, конечно, конечно, многое меняет. В голове многое меняет. Когда ты становишься отцом, это вначале ты не понимаешь, когда у тебя там один, два, три ребенка, конечно, она меняет кардинально тебя в голове. Ты многие вещи начинаешь по-другому делать, по-другому мыслить. Но я бы хотел, чтобы я строгий был, я не, строгий был бы. Для детей, потому что сейчас с такими возможностями мне тяжело будет их в чем-то ограничить. А детей всегда надо ограничивать в каких-то моментах, там, во времени, в, в каких-то их потребностях. Но у меня всегда были ограничения. У меня, например, у моих отцов, так скажем, богатый отец, а у меня не было богатого отца. У меня отец чуть то по по-другому ну, по смотрел на вещи, нежели я. Так что я бы хотел, бы, чтобы я мыслил, как он, по отношению к воспитанию. Но я думаю, что мне тяжело будет. Потому что он вырос в другой сфере, я вырос по-другому. Да, он же старше меня был почти на 30 лет. Ну, хотелось бы в каких-то воспитаниях, воспитательских работах быть более похожим на него. Ну, посмотрим, время покажет. Как, как отец говорил, первое он ставил... Mm. А у него была методика такая, первая у него было убеждение, uh -huh. потом личный пример, потом поощрение, потом было требование и принуждение. Пятое, да. Да, пятое было принуждение. А, пятое принуждение, ну вот иногда я с ним шутил, я говорю, а почему ты со мной с пятого начал? <laughs> Такие моменты тоже были. Ну конечно, для меня всегда, он всегда начинал с личного примера, на себе показывал. И потом самый, так скажем, самый мой любимый пункт был, третий пункт ⁇ это поощрение. Какие-то моменты, там, когда я в школе там, учился или еще что-то, или какую-то работу по дому делал, когда он мне говорил, что вот так, вот так, вот так делаешь, там, можешь заработать деньги, да, и так далее. Я там, когда проходил, дай мне деньги, он мне говорил, а что ты сделал, чтобы ты их получил, чем ты заслужил. Так что, детей надо правильно воспитывать. Я хотел бы вот по этой методике что-то правильно подойти к детям, а не так сразу с третьего пункта с поощрением. Uh -huh, я понял. А, расскажи, насколько сложно вообще в такой ситуации, как у тебя, да, ты вроде уже все доказал, да, насколько сложно вообще себя заставлять мотивировать э на тренировки, на какие-то вообще новые совершения, потому что мы видим, что многие бойцы, например, Генри Сихуда, ну да, он там защитил пояс, но он все, говорит, я завершаю карьеру, может быть, конечно, он вернется, но все равно, то есть он говорит, я тяжело пахал столько лет, соответственно, я завершаю карьеру, но э, ты об этом тоже говоришь, да, но все равно мы видим, что ты пашешь, что ты в зале, mm -hmm. и в принципе, ничего не поменялось, как это было, там, 10 лет назад, да, так и сейчас. Вы знаете, у человека, у каждого человека был человеческий ресурс, и он заканчивается. Я думаю, что у Сихуда, наверное, был ресурс. Он же стал и олимпийским чемпионом, у меня в любителях тоже большая карьера была. Потом он перешел в профессионалы там, и так далее. Но это когда ты психологически свой ресурс ты тратишь, то тебе тяжело будет черпать откуда-то там энергию, там, мотивацию. А, я думаю, что ну, во мне еще горит вот этот огонь соперничества. Я хочу конкурировать, хочу доказывать, что я могу соревноваться с лучшими бойцами мира. Хочу... Каждый раз доказывал, что в данный момент я являюсь лучшим бойцом мира. Вот это некая такая а, конкуренция а, горит во мне, да, так скажем. И нужно всегда черпать хорошую энергетику, находить в чем-то себя тоже подпитывать. Потому что ты постоянно отдаешь, а получать тяжело, да. какие-то моменты я стараюсь себя тоже заряжать хорошим бензином, да, так скажем. Но это все в голове, все у тебя в голове. Если ты в голове где-то что-то какие-то тебе себе позволишь какие-то моменты да, там расслабиться и так далее. Голова, ну, мозг не, не даст, так скажем, команду телу, там, рукам, ногам, организму, потому что все здесь с головы исходит. А тело, она может все выдержать. Оно может что хочешь выдержать, но ну, очень большие возможности у тела. Самое главное, чтобы у тебя мозги и сердце не были маленькими. Ну, сейчас я просто хочу выступать, я постоянно тренируюсь, каждый день бегаю, утром тренируюсь, вечером прохожу вот так. Эти пацаны, с кем я тягаюсь, они тоже не слабые. И вы не думаете, что мне тоже легко с ними бывает. Так что я просто чувствую, что еще не пора. Но как только я где-то что-то почувствую, я хочу отойти. Потому что я не хочу свой организм подвергать риску, Свою голову, свое тело, потому что, ну, если Всевышний даст, мне же надо еще жить 50, и 60, и 70 лет. Там же тоже своя жизнь, свои там какие-то плюсы, минусы. Хотелось бы, чтобы там я не был каким-то больным человеком, если, конечно, Всевышний даст такую жизнь. А, а можешь немножко рассказать, интересно, и ты, ну, по-моему, не рассказывал подробно никогда, как ты выучил так быстро английский? Я так понимаю, это как раз было вот в тот промежуток, да, и, ну, ты в какой-то момент просто отлично реально заговорил. То есть ты ну, уже на двух языках даешь интервью на таком уровне, что ты можешь и пошутить, и там, ну, то выражение. Я на, я на аварском сказать. тоже могу. Да. Ну? Но у вас аудитория... На аварском не часто, наверное, интервью. аварская аудитория, я думаю, это миллион человек, у нас миллион, миллион сто. Это маленькая аудитория будет. Это надо честно в Дагестане. Ну, а так, да. Я просто в один момент я понял, что для этой индустрии не только важно драться хорошо, но и нужно мыслить и разговаривать тоже. Потому что ты становишься популярнее, на тебя смотрят люди. Я бы не хотел, чтобы на меня как на ту пиццу смотрели, да, которую не может там два слова связать. Я просто находился какое-то время сам, один там во время травмы. И учил, общался, не стеснялся. Где-то, ну, можно сказать, сам выучил. Я чувствую, что мне еще надо что-то поднажать. Uh, ну, так, изнесниться, так скажем, uh, объяснить людям uh, там, свои намерения. Чтобы Конора да -да. понимать его акценты. Uh -huh. да. Ну, имеется в виду я за языковый, там какой-то багаж, чтобы дать интервью у меня есть. Но я хотел бы, я чувствую, что мне еще не хватает. Uh -huh. Мне еще надо чуть больше над грамматикой поработать. То есть ты находился в Калифорнии, когда в ай или нет, или где? Нет, yeah, я тогда полетел в Лас-Вегас на реабилитацию своего колена в четырнадцатом году, когда я получил травму, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, я там провел 4 месяца. И вот за эти четыре месяца какой-то у меня скачок пошел, и мне понравилось, когда я заговорил. Uh -huh. Мне понравилось, и я начал больше над собой работать. Uh -huh. а, расскажи, есть ли такие вещи, ну, мы видим, что ты предельно скромен а, в очень многих аспе аспектах, но есть ли какие-то вещи, которые... А ты мечтал, да, вот когда не было денег, когда было тяжело тренироваться, вот что-то такое, что ты себе купил, не знаю, вот не знаю, прям нерациональная трата, но очень хотелось. Даже не знаю. Я не сказать, что я такой фанат машин. Ну, машина как машина, да, ну, хорошая машина это хорошо. Я не такой фанат, прям, что бы можно сказать. Ну, я бы хотел бы вертолет себе купить. Вертолет? Да. потому что отсюда в горное село ехать 4 часа а, оттуда тянет, если был бы вертолет я yeah, здесь парканул бы у себя отсюда раз, 15 минут и в селение, да, так скажем там у нас и база строится смешанных единоборств, большая база на 100 человек и там, сел на вертолет, полетел, там провел пару дней пролетел, не знаю пока до вертолета мы еще не выросли но хотелось бы, да, а так если из таких маленьких там я, например, могу зайти в магазин и одеться. Но ну, раньше я не мог себе этого позволить. Но сейчас тоже не так сильно себя балую, но и не, не сильно себя, так скажем, сдерживаю тоже. Под вот одеться мне какой то это -то приносит удовольствие. Люблю одеться. Я не шипоголик, но э, хорошо выглядит, конечно, тоже хочется. Mm -hmm. а, расскажи немножко про свое общение со звездами Потому что у тебя есть, в принципе, много фотографий в Инстаграме да? Ты, по-моему, с Ди Каприо фотографируешься, <свят> с Криштиану постоянно ты, ну, Это просто какие-то разовые фотографии Или ты с кем-то из вот, известных людей реально там общаешься, переписываешься? Ну, да, поддерживаем связь И с Криштиану, с Бензема общаемся, со Златаном Ты любишь, любишь футбол, да? поэтому? Да. Для меня футбол – это номер один из спорта для меня это. Я я и детство тоже мечтал футболистом стать. И вообще всегда футбол смотрел. Почему, почему э, как-то смесь? Ну, футбол собственно. лучше. Там не надо бить, там не надо никого ломать, ушемлять. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Но ну, это же тоже очень сложный вид спорта. Ну, и футбол мне больше нравится. Больше, чем UFC, больше, чем MMA. Ну, сколько я слежу за футболом, да, она, ну, а я от этого не устаю. А UFC иногда могу. Раньше я смотрел очень сильно все бои, все. Ну сейчас такой спад, так скажем. А вот смотрю конкретно все матчи и знаю очень знаком со всеми командами, кто, где, когда играл, кто что выигрывал, когда выигрывал, когда финалы были, Кубок УФА Лига чемпионов, Чемпионат Европы, кто в какой группе был, там Чемпионат мира. Там, кто когда играл, на какой позиции, как зовут, кто забивал. Вот такие моменты, что-то хорошо знаком. Угу. А есть ли сейчас вот в мире какой-то знаменитый человек, с которым, ну, тебе еще не пришлось э, встретиться, да, но очень бы хотелось пообщаться? Я хотел с Мухаммедом Али встретиться, но на тот момент он не был в состоянии. У меня была возможность полететь, увидеться, но он не был в состоянии. И я... Ну, не, не, не захотел его тревожить, он тогда больной был. А так вот, когда он был более в более таком здравом уме хотелось бы с ним по, пообщаться. И вот, ну, с Криштианом встретился, общался. Очень много вопросов у меня к нему было. У меня... Что, как, какие самые ну, вот, например, как он настолько, ну, сохраняет вот этот огонь конкуренции на протяжении 17 лет на высшем уровне. Да, с 2003 года, можно сказать, он на виду, да. И он каждый раз доказывает в конце сезона, он всегда входит в топ-10 лучших. А лет 7-8 он был лучшим. Признавался в Европе, в мире там 5 раз золотой получил мяч. Европу выигрывал, Лигу чемпионов пять раз выигрывал. В трех командах, в двух чемпионатах выиграл все, что возможно. И в Манчестере, и в Реале. Английская и испанская лига. И там выиграл золотой, и здесь выиграл. Ну как это все ему удается, мне просто было интересно. А ну как он... я понял, это внутренняя энергетика, желание, мотивация человека. Дисциплина, восстановление, режим питания, там все вместе сходится. Uh -huh. И последний уже сет вопросов, я понимаю, что чуть-чуть засунули. Можешь немножко рассказать, ты просто один раз прям взорвал наши социальные сети, когда прокомментировал про Дональда Сироны, И, да вот, помнишь ролик про его типа «Warrior Code»? Ну, то <мы> нехорошее слово, тогда... <сех> Ну, ничего страшного. Ну, не страшно. знаете как, ну, не, я просто хочу. Хотел... Мышление, мышление, ну, человек, ну вот чисто вот из-за этого мышления он и не стал чемпионом. Он всегда был близок, он всегда был в топе, да. Он выдающийся боец, меня к этому нет вопросов. Когда я только начинал, он уже был звездой. Ну, вот это мышление, я считаю, что это ему А мышление. у тебя у самого как это? Потому что, э, ну, у тебя вообще вот что в голове происходит Когда в неделю в боя? Это какой-то, да, ну, вот это катагон, да, и в неделю боя это какой-то, не знаю, ты все отключаешь или... Ну, просто, неужели совсем нету страха? Не, ну, смотрите, чемпионы, они же этими отличаются. Они могут преодолеть страх, могут бороться с волнением. Оно же, как у тебя же много разных чувств бывает. Где-то волнение, где-то страх, где-то неуверенность, так скажем. Вот это все, если правильное русло человек сможет направить, вот он и является чемпионом. Так что, если они преобладают тобой, то ты никак не сможешь. Ты можешь просто туда выйти и заморозиться, соперник будет делать все, что захочет с собой. Но я этими отличаюсь от типа таких бойцов, как ковбой, там и так далее, которые проигрывали все свои важные бои в своей карьере. Я думаю, он не один там, но он просто высказал свое мнение, что он боится. Я сказал, что, ну, ну мышление назвал его, да, угу. а, как я вижу. <coughs> но ну, из-за этого он всегда был вокруг да около и, не, и стал, так скажем, никем, да. Он же не был чемпионом ни в одной организации, где он выступал. А, такое мнение. Угу. Ну и чтобы завершить, ты Можешь немножко сказать, то есть ты твердо принял решение, что еще два боя и все? Или это пока что открытый вопрос? Ну, такого нету, что два боя, три боя, один бой. Пока я себя чувствую, я огонь я буду выступать. Посмотрим, насколько это может продлиться. Она может очень быстро как есть, так и уйти. Посмотрим же. Как только я почувствую, что вот не то, я оставлю. Если раньше я мог посоветоваться с отцом, вместе мы с отцом приняли бы решение, но сейчас я считаю, что я сам самостоятельно тоже могу это решение принять. Пообщавшись с близкими, но мое, мое мнение, оно перевесит, если раньше там, отцовское мнение как-то могло перевесить, но сейчас я считаю себя достаточно зрелым, я сам отец, мне уже 31, через 2-3 недели мне будет... Точнее, через две недели мне будет уже 32 года. Я думаю, что я уже в состоянии принять какое-то самостоятельное решение, по, связанное со своей э, бойцовской карьерой.